Йо, кому на А что ты, ты уже не хочешь светиться? Да нет, без проблем, нет. Ну ладно, на, на на меня, да, ж... Я жажду славы. Пр -пр просто я ж, ну, не кайтер сегодня. Да понятно, да. А оно грустно, когда не кайтер. Ну, стороны... Да и ты не кайтер сегодня. Да. Это так, ты поел сейчас немного? Ну да, и хотел, чтобы люди посмотрели, это ж пиар, хороший Да, да. <смех> Виза мастерка. Да. Сейчас я принесу досточку. Оп, кайтлупчик. Правильно. Правильно. Молодец. Оп, еще раз кайтлупчик. Давай, давай, давай. Красавчик. Оп. Камеру, камеру забирай. Не надо. Опа, очкиси. Ай-яй-яй-яй. То нет, то нет. Кто нет, Каспирна вс. Блядь, больной на голову Каспер Все оттолкнули, кроме Алексея и Кайта Промо